Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жениров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы поговорим с вами про СРК. Я объясню вам, что это такое. СРК или синдром раздраженного кишечника – это определенная проблема, связанная с характерными позывами в туалет. Зачастую это именно позывы по-большому, поэтому и называется – раздраженного кишечника. Я вам расскажу свое представление об этой проблеме, потому что достаточно много информации есть в интернете. Я вам расскажу, как, какой опыт у меня столкнулся, как я, не я столкнулся, а как я помогал людям, столкнувшись с этой проблемой. Итак, я вижу здесь всего две возможные причины. Это причина психологическая или эмоциональная, и причина физическая. Соответственно, очень легко проверить, если вы испытываете, приходите к врачам, вам дают какие-то лекарства, вы меняете образ питания, меняете продукты, начинаете более регулярно там питаться или как-то дробить пищу или еще что-то, и при этом проблема не решается, то, скорее всего, она психологическая. Поэтому можно сказать, что в 80% случаев это именно психологическая проблема. Решать ее нужно следующими способами, о которых я вам расскажу в дальнейших видео на моем канале. Сегодня мы говорим о том, что это такое, потому что в первую очередь, когда человек сталкивается с этой проблемой, ему надо понять, что это такое. Синдром раздраженного кишечника. Почему же кишечник становится раздраженным? И кто его раздражает? Меня всегда это удивляло. Синдром раздраженного кишечника. И ты думаешь, а кто же его раздражает? Ну, как бы все же происходит естественным образом, пищеварение и так далее. Как же происходит так, что, что вот, синдром раздраженный кишечник становится? Ведь он становится раздраженным. То есть это значит, что жидкий стул, могут быть метеоризмы, дискомфорты в животе, вздутия, ну То есть все связано с ЖКТ, плюс частые позывы в туалет и так далее. Что же происходит с человеком? Когда у него есть проблемы с тревожностью, то страх провоцирует выброс адреналина. И некоторые функции начинают работать нашего организма иначе. То есть страх корректирует эту работу. Допустим, у кого-то возникают рвотные позывы, позывы в туалет, по маленькому и по большому. Я вам могу сказать честно, однажды у меня был такой случай, что я участвовал в драке, которая произошла неожиданно. но ну, Я тогда еще в школе учился. И, соответственно, в какой-то момент я даже почувствовал, что я просто так писнул в штаны. Ну, то есть, грубо говоря, от страха у меня произошло вот это вот ощущение, то есть я... Тут же писнул в штаны. Я не, я не описывался, как бы, знаете, что там, типа, вот, лужа такая. Но я почувствовал, как бывает, что когда ты не выдерживаешь, чуть-чуть писнул в штаны, ты это чувствуешь. И потом я такой думаю, что это такое? типа, Ну, и как бы напрягся, чтобы этот процесс остановить. Дальше не пошло. Но я понял, что действительно от страха э, такие вещи происходят. При этом у людей возникают позывы в туалет от страха. Э, вот. И, соответственно... Что происходит в этот момент? Человек испытывает определенное спазмирование прямой кишки. Это в результате выброса адреналина. У него спазмируются и другие мышцы там и так далее. И ему кажется, что он хочет в туалет. Ну, то есть на самом деле спазмирование человека, когда он реально хочет в туалет, когда уже там запорные функции вашего организма перестают работать, то есть сдерживать каловые массы. Соответственно, человек чувствует похожие ощущения. В чем разница? В том, что на самом деле физически, физи физиологически, человек в туалет еще не хочет. Потому что каловая масса у него еще недостаточно там уплотнились, что их уже девать некуда и надо опражняться. И ему кажется, что он хочет в туалет. Что делает нормальный человек, когда он хочет в туалет? Ну, он идет в туалет. И вот он пришел в туалет, сходил в туалет, потому что позывы-то есть. И в принципе мы, любой человек из вас, если он захочет сходить не прям когда позывы, а вот прям выбрал время и сходить, он все равно сходит. Может быть не с первого раза, но он может себя приучить к этому. Так вот, человек сходил в туалет, опражнился, выходит из туалета, все хорошо. Опять потом возникает страх, допустим, в этот же день. И он опять чувствует позывы в туалет. Думает, что ж такое? Идет опять в туалет. Каловые массы не сформировались, ничего еще не уплотнилось. Соответственно, у него, получается, уже начинает расстраиваться стул, он становится жидким. И вот представьте себе ситуацию, что если человек в среднем ходит один раз в день, а человек, у которого возникает страх и возникает позыв в туалет, ходит несколько раз в день. И в этот момент он, соответственно, ходит. И что он таким образом делает? Постоянно испражняется, постоянно. Как вы думаете, как это влияет на ваш организм? Каловые массы не успевают собраться. Соответственно, они не уплотняются. Человек постоянно раздражает свою слизистую прямого кишечника. Вот вам и ответ. Синдром раздраженного кишечника. Кто раздражает кишечник? Вы раздражаете кишечник, когда начинаете ходить в туалет сверх физиологической меры. Дело просто в том, что в этот момент, когда человек чувствует эти позывы в туалет, он реально уверен, что это реальные позывы в туалет, никак не связанные ни с какими другими обстоятельствами, кроме как с его физической потребностью. Грубо говоря, он считает, что у него по сути понос, то есть диарея. Вот у меня диарея, все, мне надо бежать в туалет. Но когда у вас диарея, вы сходили в туалет и потом перестаете это делать. А при СРК вы ходите постоянно, 3-4 раза в день. У кого-то может быть даже больше. Есть люди, которые, в принципе, столкнувшись с этой проблемой, уже понимают, что им надо, чтобы выйти на улицу, надо сходить в туалет. Чтобы поехать на работу, надо сходить в туалет. Надо с утра сходить в туалет. Надо обязательно после обеда сходить в туалет. И получается, за счет вот такого образа жизни они создают, раздраженный кишечник, который, соответственно, потом так и в итоге и будет называться синдром раздраженного кишечника. И более подробно об этом мы поговорим еще в следующих видео. Сейчас я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях, если у вас есть проблемы с синдром раздраженного кишечника или позывы в туалет по-большому, ну расскажите немного про свою историю. Напишите об этом в комментариях. Это не какая-то сверхъестественная тема. То есть мы все люди, и вам надо спокойно относиться к этой теме, мы ее спокойно будем обсуждать. Ну и, соответственно, мы будем с вами искать пути решения этой проблемы. Я вам расскажу, как это все происходит, что это такое и так далее. Но давайте запомним. В 80% случаев СРК – это психологическая и эмоциональная проблема, связанная со страхом и частыми вашими позывами в туалет в результате которых вы и раздражаете свой кишечник, и в результате которых возникают и остальные проблемы с ЖКТ. Более подробно о причинах, симптомах и лечении СРК мы поговорим с вами еще в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока.